Александр Аркадьевич Галич погиб на чужбине. Но все время, когда он там был, он мечтал вернуться на родину. Александр Галич, вы вернулись. Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, Когда пробегу, не касаясь земли, По февральскому снегу. Поели заметно заметному следу К теплу и ночлегу. И, вздрогнув от счастья, На птичий твой зов оглянусь когда я вернусь о когда я вернусь послушай послушай не смейся когда я вернусь и прямо с вокзала разделавшись круто с таможни и прямо с вокзала в громешный, ничтожный, раёшный Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, Когда я вернусь, о, когда я вернусь. Когда я вернусь Я пойду в тот единственный дом Где с куполом синим властно соперничать небо И ладно запах Как запах приютского хлеба Ударит меня И заплещется в сердце мое Когда я Вернусь, о, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, Тот старый мотив, тот давнишний забытый ты, И я упаду, побежденный своею победой. И ткнусь головой, как в пристань в колени твои, Когда я вернусь? А когда я вернусь?